Сидит мужик на дереве и кричит, «Петрович, сними меня!» Петрович бросает веревку и машет, «Хватайся, мол». Мужик хватается, Петрович дергает, мужик падает на землю. «Петрович, ты что, совсем, что ли?» «Странно, вчера так из колодца вытаскивали». В этом видео я поделюсь пятью советами себе студенту, который хотел бы получить от ментора лет пять или десять назад. В конце расскажу, при чем здесь Петрович. Не буду говорить о том, как записывать лекции, сдавать сессии, учить английские слова и одеваться в университет. С этим ты и сам, или сама, разберешься. Вы, наверное, уже слышали о 20-летнем парне, который бросил небе, за полтора года сделал стартап и стал миллиардером. Или о девушке, которая в 25 лет стала управляющим директором в самом крупном нью-йоркском хедж -фонде. Или о 24-летнем партнере в «Господи, эти люди столько всего добились, а мне уже 23, и я тут штаны просиживаю, нужно срочно, срочно становиться успешным!» Ребят, ну это просто буллшит какой-то. Конечно, в социальных сетях все выглядит ярко и классно. А что там в жизни кроется за красивыми картинками? Та же неудовлетворенность собой, нереализованные амбиции, а может, хроническая депрессия и проблемы со здоровьем или в семье. Да и какая нафиг разница, что вообще там кроется у других. Пока заведуешь другим, тратишь энергию и время, которое могут потратить на себя. Успех — это не про деньги и не про социальный статус. Это когда встанешь утром, и у тебя хорошее настроение. Научишься вставать каждый день с хорошим настроением и будешь успешнее, чем стартапер, менеджер хедж-фонда, премьер-министр и партнер МакКинзи вместе взятые. Если любишь только результат, а не процесс его достижения, то ты не достигнешь ничего, просто не выдержишь. Даже чтобы поступить в шаг Яндекса, я потратил почти 400 часов и потратил их с удовольствием. Если бы я не видел ценности в самой подготовке, то не протянул бы и половину времени. То же самое, например, с способами в подготовки к управленческому консольсу. Наши успешные студенты тратят по полтора-два года на подготовку. Они пашут и их драйвит сам процесс учебы. Кого не дравит, забивает и остается без результата. Крутой результат не приходит быстро нужно запастись терпением и пахать как лошадь много лет на пути к своей цели и получать от этого процесса удовольствие. Тогда вероятность достижения успеха будет высокой. И даже если не достигнешь успеха, по крайней мере, потраченное время не будет казаться бесполезным. Пока учишься в универе, хочешь поскорее начать работать, набирать стаж и все дела. Работать рано или поздно начинают все, а начав работу, вернуться к учебе и что-то доучить удается немногим. Например, в магистратуре я только и делал, что изучал сложную математику и статистику, не работал от слова совсем. Знания, которые я так набрал, помогли мне впоследствии и в консалтинг попасть, и в data science, и бизнес вести. Остановить работу и доучить математику сейчас я бы уже не смог, не было бы времени. Похожую картину я вижу у нас на курсах по математике. Людям с семьей и работой очень непросто. Находить время еще и на учебу. Хотя мы стараемся всячески упростить эту задачу. Отсюда мой вывод и очередной совет учись, пока есть возможность. Потом ее не будет. Благодаря культуре стартапов мы все знаем, что ошибки это результат тестирования гипотезы, и без них нельзя ничего учиться. Ошибки это круто. Есть одно дно. ошибки говорят о неудаче и никак не сочетаются с мантрой «стать успешным поскорее». Ну так черт эту мантру! Лучше не быть успешным в глазах других, чем не учиться, так как не делаешь ошибок. Я сам когда-то променял многообещающую карьеру в крутой консалтинговой компании на карьеру преподавателя. Потерял ли я во внешнем успехе? Ну, возможно. Приобрел ли я возможность учиться тому, что я считаю важным? Абсолютно точно. Поэтому мой совет – ошибайтесь, это прекрасно. Вот только не стоит ошибаться со своим честным именем. Не делай подлости, не обманывай, не порочь себя. Мир тесен, и такие ошибки оставят печать на всю жизнь. И вообще лучше дружить с людьми, чем не дружить. Думаю, что одна вещь, которую я хотел бы изменить в своем прошлом – как университетском, так и консалтинговом, я бы больше с однокурсниками и коллегами. Я всегда был в книжках или в работе, пытаясь быть лучше других. А стоило сотрудничать, а не соперничать. Во-первых, так гораздо интереснее жить. Во-вторых, так выстраиваются связи, которые потом помогают и в бизнесе, и в жизни. В общем, мой пятый совет. Дружи с людьми и береги честь с молодым. Да, кстати, а при чем тут Петрович? При том, что нет универсальных советов. Сегодня веревка нужна, а завтра лестница. Глупо быть человеком с молотком, которому весь мир кажется гвоздем. Я здесь рассказывал о своей веревке, так сказать. а ты расскажи в комментариях про свою лестницу. Какие бы советы ты дал или дала себе лет пять назад? Глядишь, так и целый набор инструментов наберем. И, кстати, не забывай, конечно, полайкать, подписаться. Продолжим общение в комментариях.